На фоне таких весомых событий в мире бокса, как бой Мэйвезера, Коннора, Альвара Головкина, Уси Кук, абсолютно непримечательным стало заявление Владимира Кличко о завершении карьеры. Я не исключение из правил. И сейчас пришла моя очередь сделать это. А Реакция мира и правда примерно такая. Ну что мы слышим? Комментарии блогеров, заявление Порошенко в фейсбуке, Валуева и негатив от Энтони Джошуа, но он связан в основном с отказом в проведении реванша и потерей отличного гонорара. Почему-то все в одночасье забыли достижения Владимира. Это из золото в 1996 году на Олимпиаде в Атланте. Причем тогда он был первым человеком европеоидной расы, завоевавшим золото на Олимпиаде в супертяжелом весе. Второе место в Pound of Pound. Владимир был вторым в истории бокса по длительности чемпионства в тяжелом весе 9 лет и 7 месяцев, уступая только легендаром Джо Луису. Он одновременно владел четырьмя поясами, причем абсолютным чемпионом. Ему мешало лишь только то, что один из поясов принадлежал его брату Виталию. И отсутствие поражений на протяжении 11 лет, 69 боев из которых в 64 он одержал победу, 21-летняя карьера в боксе и главная заслугой Владимира является огромное количество перспективных боксеров выходцев из его тренировочного лагеря. Даже Энтони, победивший его в 11 раунде в Лондоне, был спарен партнером Владимира. За всю свою карьеру Владимир не отличался буйным нравом. Ни в жизни, ни на пресс-конференциях перед боем. Да, это минус, так как пьяная езда, драки в аэропорту, кокаин, героин, изнасилование, тюремные сроки – это пиар и, соответственно, известность. И это не намек только на Тайсона. Слушая его прощальное выступление, складывается ощущение, что Владимир планировал уход. Но не на такой ноте. Его слова мы должны или хотим переключиться. Я готов к новым испытаниям, свидетельствует об этом. Но а не сказать, что его уход неожиданность, и не Энтони завершил его карьеру, о чем он заявляет, без перестанов в СМИ, словами просто сломался. И вроде как он к этому приложил руку. Его карьеру завершила другое время, которое бежит у бойцов быстрее, чем у обычных людей. И пресловутый срок годности, как говорят спортсмены. И Владимир абсолютно прав, говоря о том, что благодаря своему выбору карьеры боксера, который он совершил 27 лет назад, он открыл мир, побывал в роли промоутера, модельера, чемпиона, стал мужем, отцом. Да, единственное обидно для меня, и я думаю для вас тоже, это лаки-панч, ибо следующее поражение от Энтони. И все-таки по мне нужен был бы реванш. Ижиотаж вокруг боя, и этот момент, когда мотивация Владимира была бы на высоте. Посудите сами, никто не верит. Волтер 41 год. Поражение хоть и от умелого бойца, но не Кличко. И вот потом уход. Это было бы отличное прощание. Но все, конечно, мы не можем знать до конца. И причин ухода может быть много. И послеродовая депрессия Хайден, которая месяца до объявления завершения карьеры, в очередной раз прошла реабилитацию. И слухи о разводе, или любые другие причины, нежели которые мы знаем. Но я думаю, действительных мотивов мы не узнаем никогда. Так как смотря на Владимира, душе он настоящий чемпион. И поэтому его основное правило в жизни – это лопни, но держи фасон. Да, нужно признать, закончилась эра Кличко. И его манеры бокса. сложные, плохо читаемый. лучшим джебом в мире. И на протяжении 11 лет приносящий со стопроцентной вероятностью победу. Но уход не будет однозначным, как говорит Владимир, пока и все на этом. И он уйдет в тень. Владимир все-таки весомая величина в боксе. И вполне возможно мы еще увидим чемпиона, воспитанных доктором Стальным Молотом. В любом случае, желаю Владимиру удачи на новом пути, который он, как сказал, наметил себе уже несколько лет назад.